Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем про тактику римской армии. Но пока мы не начали, хочу обратить ваше внимание на один исторический начинающий канал, который почти так и называется. Исторический контент, короткие интересные ролики, все по существу без лишней поды. По ссылке в описании можете перейти и ознакомиться с его каналом и поддержать его в данном начинании. А теперь продолжим про римскую армию. Попробуем разобраться, что же из себя представляла манипулярная тактика. Есть большие сомнения, что историки когда-нибудь придут к единому мнению по этому поводу. Римская манипулярная тактика и римская дисциплина позволили использовать расчлененный боевой порядок легиона, оказавшийся универсальным для различных типов местности и различных армий противников. Мы рассмотрим разные точки зрения на манипулярную тактику и соответствующую аргументацию, уделив основное внимание смене линий легионов. В отличие от монолитной фаланги, римский легион в IV веке до нашей эры был расчленен как вдоль, так и поперек. Несколько линий легиона располагались в глубину на определенном расстоянии друг за другом. В легионе, описываемом титом Ливием, было пять линий: гастаты, Триарии, рурарии и акцензы. Возможно, это исключительный случай. Рарари вместе с левисами были легкой пехотой, а акценсы вышли на поле боя в момент крайней необходимости. Во времена же Полибия, легион состоял из трех линий Гастатов, Принципов и Триариев и легкой пехоты Вилетов. Триариев иногда оставляли охранять лагерь. Тогда на поле боя фактически стояли две линии и застрельщики. Между линиями легиона могли быть различные дистанции в зависимости от используемой тактики. Задние линии могли служить непосредственной поддержкой передних и меняться с ними местами. Тогда линии стояли близко друг к другу. Если задние линии служили резервом для возможного выполнения самостоятельных задач, дистанция могла быть большей. Каждая линия была расчленена по фронту на небольшие отряды манипулы которые состояли из двух центурий каждый манипул в различные периоды мог составлять от 60 до 160 легионеров расчлененный боевой порядок позволял римским легионам не расстраиваться на пересеченной местности заменять уставшие манипулы на свежие использовать манипулы задних линий в качестве резерва для фланговых маневров кроме этого римские застрельщики имели возможность сражаться не только на флангах но и прикрывать завесную и весь фронт в случае необходимости они всегда могли отойти на промежутке между манипулами что нельзя было выполнить сплошной фаланге Тактическими боевыми единицами римской армии до когортной тактики можно назвать именно линией легиона, потому что манипулы были малы для выполнения самостоятельных тактических задач в сражениях, а легионы были скорее административными единицами, что говорит нам Ливий в битве с сомнитами у Тиферна. Фабий решил, если сила не поможет прибегнуть. Хитрости. Он приказывает легату сцепьону вывести из боя гастатов первого легиона и кружным путем как можно незаметнее идти с ними к ближним горам, затем незаметно собраться на горы и внезапно показаться в тылу у врага. Стремительному натиску конных турм противостоял непоколебимый строй сомнитов, и нигде не удавалось не потеснить его, не прорвать. Когда эта попытка осталась безуспешной, всадники, отступив за знамена, покинули поле боя. Тут враги приободрились и не выстоять передовому отряду в столь длительном противоборстве, не заступив по приказу консула второй ряд вместо первого. Свежие силы сдержали, перешедших уже в наступление сомнитов, и в это самое время знамена показались на горе, и раздался боевой клич «Страх, несообразно с опасностью, охватил сомнитов». Наибольшее количество споров по римским легионам вызывает тема, как именно сражались и менялись местами манипулы в линиях. Версия Дельбрюка. История военного искусства. Обе Центурии стоят в манипуле рядом друг с другом. Между манипулами одной линии промежутки небольшие. В этом Дельбрюк, вероятно, ориентировался на текст Ливия. Первый отряд – это Гастата. 15 манипулов, стоящих почти вплотную друг к другу. Небольшие промежутки нужны для движения в сторону неприятеля. В случае замешательства в строю, расстраивается не вся линия Легиона, а отдельный манипул, который может сместиться в сторону. В случае возникновения слишком большого промежутка, его закроет манипул на задней линии. При столкновении с противником, промежутки смыкаются сами собой. Легионеры рассредотачиваются равномерно по фронту, и бой ведет сплошная линия. Таким образом, манипулы задних линий служат только в качестве резервов для передней линии. Затыкая бреши, смены линий происходить не может, так как в рукопашной, если один из противников начнет отходить назад, то второй усилит натиск и не даст произвести перестроение. Пользу этой версии о подкреплениях из задней линии может служить такой эпизод, описанный Ливием. Распределитель битвы, Луций Фурий, выстроил передовой строй, разместил подкрепление и поставил мощный заслон перед лагерем в битве при Сентине. И не было здесь надобности в военном искусстве с его умением располагать ряды и резервы. Все здесь делала ярость воинов, бросившихся вперед, как и держимые. Пока римляне восстанавливали боевой строй, к ним подоспели Луций Корнелис, Цепион и Гай Марций, посланный товарищу на подмогу по приказу Квинта Фабия с подкреплениями из задних рядов войска. Такие примеры с подкреплениями можно трактовать по-разному. Их можно принять и за смену линий. Битва шла с переменным успехом. Многие пали с обеих сторон и все самые храбрые. И тогда лишь решился исход сражения, когда измотанные передовые отряды были заменены свежими силами второго ряда Римского легиона. Это русские же, у которых передовые воины не были поддержаны свежими подкреплениями. Все полегли перед знаменами и вокруг. Описание битвы у Вадимонского озера с русскими можно интерпретировать и как подвод резервов для затыкания дыр, так и смену линий. Обе стороны даже не помышляют о бегстве. Падают передовые бойцы, и чтобы знамена не лишились защитников, из второго ряда образуется первый. Потом вызывают воинов из самых последних резервов. Наконец, положение стало нас настолько тяжелым и опасным, что римские всадники спешились и через горы оружия и трупов проложили себе путь к первым рядам пехотинцев, и словно свежее войско посреди утомленных битвою, они внесли смятение в ряды этрусков. За их натиском последовали и остальные, как ни были они обескровлены и прорвали вражеский строй. Но также мы видим и примеры четких указаний на смену линий. Тут враги приободрились и не выстоять передовому отряду в столь длительном противоборстве заступе по приказу консула второй ряд вместо первого. Кроме Ливия, о смене линий упоминает и Поливий. Что касается консула Фламиния, то в этом сражении он, как кажется, поступил правильно. Именно, выстроив войско вплотную у высокого берега реки, он поставил римлян в невозможность вести сражение в привычном для них порядке, так как за недостатком места в тылу, манипулы их не могли отступать шагом. Отличную от Дельбрюка версию манипулярной тактики римских легионов предлагают Питер Конноли, Греция и Рим, и Джон Вэри, Войны Античности. В манипуле одна центурия стоит за другой. Разрывы между манипулами достаточно большие, позволяющие в момент соприкосновения с неприятелем вывести заднюю центурию рядом с передней и образовать непрерывный фронт. При отходе передней линии, вторая центурия манипула возвращается в тыл первой центурии и весь манипул отходит в промежутке манипулов второй линии. Авторы версии никак не объясняют момент отрыва от противника для того, чтобы совершить достаточно сложное перестроения. Интересную версию выдвигает Тараторин, история боевого фехтования, развитие тактики ближнего боя от древности до начала 19 века. Он считает, что в битве легион не имел сплошной фронт, а манипулы так и сражались в шахматном порядке. Некоторым основанием такой версии могут служить упоминания Ливием римских клиньев, например, «И воины, снова ободрённые этими словами, заставили дрогнуть передовые манипулы галов, а потом клиньями врезались в середину вражеского строя». Тараторин пред полагает, что враг не мог вклиниться в промежутке между манипулами, так как окажется зажатым с флангов, а во фронт врага ударит манипул второй линии. Боевая линия по такой версии будет напоминать сцепившиеся шестеренки. Автор никак не объясняет, что будет с манипулами передней линии, которые могут также подвергнуться атаке с разных сторон. Кроме того, автор забывает, что в случае выхода второй и третьей линии легионов на фланге, как это практиковал сцепион африканский, римский строй превращается в в решето некому будет сдерживать врага, вдлинившегося в промежутке первой линии. Достаточно подробно анализировал манипулярную тактику легионов Александр Жмотников в труде «Тактика римской пехоты 4-2 веков до нашей эры». Он критикует Тельбрюка за маленькие промежутки между манипулами, за то, что тот сводит роль задних линий только к подкреплениям, затыкающим разрывы по фронту в передней линии. Жмотников настаивает на том, что промежутки были большими, через них могли осуществляться смены линий, и рассказ Ливия о битве при Везувии, реалистичен. Но одновременно он соглашается с Дельбрюком в том, что смена линии манипул не может происходить непосредственно в рукопашном бою. Враг усилит натиск и ворвется в глубину легиона, вслед за отступающими манипулами. Кроме того, есть описание битв, которые длятся значительное время, а это не представляется возможным в рукопашном бою. Наличие пауз в рукопашном, когда противники расходятся для передышки, жмотников категорически отвергает. Для того, чтобы избежать противоречия, Жмотников выдвигает гипотезу о том, что представление о римском бое, дескать, легионеры метают пилумы, а потом атакуют расстроенного противника мечами, не единственное. В рукопашном бою менять линии нельзя, а вот при длительной перестрелке с противником это вполне возможно. Перестрелка была преобладающим способом боя. Рукопашный бой не исключается, но имеет место в особых случаях. Например, когда противника можно быстро опрокинуть первым натиском. Строго говоря, рамки теории Жмотникова ограничиваются переходом от манипулярной тактики к построениям легиона как кортами во времена Гая Мария. Однако в дискуссиях с автором временные рамки раздвигаются до Гая Юлия Цезаря, во времена которого также происходила смена линий легионов пример из битвы при Фарсале. После небольшой передышки они, легионеры, снова побежали, пустили копья и, как им было приказано Цезарем, обнажили мечи. В то же время Цезарь приказал третьей линии, которая до сих пор спокойно стояла на месте броситься вперед. Таким образом, уставших сменились здесь свежие и неослабленные воины. Четко описана смена линий. Легионеры перед этим ринулись в бой, обнажив мечи. Обратимся к Апиану и Ливию и посмотрим, существует ли паузу в рукопашном бою и можно ли менять в таком случае линии Легиона. Гражданские воины опиана Битва при Форум Галорум. Так они ринулись друг на друга, разгневанные, обуреваемые честолюбием, больше следуя собственной воле, чем приказу полководцев, считая эту битву своим личным делом. Наученные опытом, они воздержались от боевых криков, так как это никого бы не испугало. Никто не издавал звука во время сражения, ни при победе, ни при поражении. Не будучи в состоянии не обходить противника, не бежать, так как они сражались на болотах и равнинах, они крепко стояли, как вкопанные друг против друга. Никто не мог ударить другого мечом. Они сцепились, как в борьбе. Не было ни одного напрасного удара. Поэтому много было ранений и убийств. И вместо крика раздавались стоны. Кто падал, того выносили сразу. И другой незаметно становился на его место. Вещеваний или приказаний не понадобилось. Каждый руководился своим большим опытом. Когда противники уставали, они расходились на короткое время для передышки, как это бывает при состязаниях. А затем опять шли в бой. Вновь прибывшие новобранцы были поражены. Ведь и такие проявления доблести, совершавшиеся в образцовом порядке и в полной тишине. Что же говорит Ливий? Битва при Визувий. Именно отсюда мы и знаем о смене линий. Дитман ли приказал акцензам из задних рядов выйти вперед. Едва они вышли. Латины тотчас вызвали своих триариев, полагая, что противник уже это сделал. И спустя какое-то время утомленные жестокой схваткой, переломав или притупив копья, они все-таки начали теснить римлян. Мня, что исход сражения близок и что они дошли до последнего ряда. Тут-то консул и возвал к триариям. В этом эпизоде триари и Акцент сражаются копьями в рукопашной. При этом происходит смена линий. Посему утверждение Шмотникова, что паузы в рукопашной не было, значит смена линии возможно только при перестрелке. несколько странно. В заключении становимся на версии манипулярной тактики, которая кажется наиболее правдоподобной. Расчлененный боевой порядок легиона с большими промежутками между манипулами позволяет приближаться к противнику без расстройства, менять линии, высылать подкрепления и при перестрелке и в рукопашном бою во время пауз. Паузы в битве происходят, когда сражение затягивается и врага не удается опрокинуть первым натиском. С этим соглашаются современные исследователи римского боя Филипп Сабин и Адриан. Gold source Непосредственно в бою промежутки заполняются задними центуриями манипулов. Римские легионеры – это универсальные бойцы, использующие перестрелку или рукопашный бой в зависимости от обстоятельств. Так, вторая часть тактик римского легиона подошла к концу. Но на этом тематика Рима еще не закрыта, так как нам еще предстоит посмотреть на экипировку римских легионеров. И да, это спойлер. На сим позвольте откланяться. Счастливо!